Ехали. Сидеть. Всем привет Мы приехали на середину Мы приехали на середину Друзья моих. всем привет Мы находимся в городе Судак Идем гулять на Кипер... Кипарисовую аллею а, а, давай, давай Давай И Маша, вам привет Маша. В общем, идем гулять на Кипарисовую аллею Посмотрим, что да как Сейчас ехали по центру Мягко говоря, я в шоке там такие здания кошмарные. А ты что скажешь? Все хорошо. О, Позитив, шмазитив, все дела. Ну мы сейчас... Вон, Смотрите, как какая красота. Вот тебе. Центр. Да. Покажи людям. Давайте приблизим, посмотрим с вами горы какие. Ален, да там какая генетская крепость что ли тоже? Да ну. Да. Кстати, да мой да. Геннадская крепость. Точно. Но мы сегодня навряд ли туда попадем? Да. Ух ты. Там, говорят, часа три надо будет гулять, поэтому мы спешить не будем. Мы сегодня просто погуляем по Кипарисовой аллее. Мой, ты чувствуешь, как пахнет? Это вот эти вот... Это что такое? Может, это Колоновидные. Туи. Древовидные. Древовидные, да. Зеленообразные. Девки дер Вообще кошмар сейчас полетят с горы туда. Мы... Правда, не знаю, правильно идем неправильно, но Влад сказал, что по карте посмотрел где-то там. Порисовали ее. А вот здесь находится рынок Приморский. Восток закусочный. Посмотрите, какие цены. Давайте с вами цены глянем. Кстати, нормальные цены. Вообще смешные. Ну, это же столовая, в принципе, да? Салатики. Справа у нас здесь таксуют. Куда хотят, тебя отвезут. А, а вот идем. Отсюда, Мама, о, о, боже. Да. Пойдем туда, сходим? Местные. Пойдемте, сходим. Как, как, как... Пойду я к власти схожу местный. Белый дом. Да, белый дом. Мы находимся в самом начале Кипарисовой линии. Точно? Ну, судя по карте. Ой, ты посмотри, какой он шикарный. Сейчас найдем первый Кипарис. Да, покажи мне вам Кипарис. Покажу. Пока не вижу. Так, что здесь у нас? Меню. Это, это... Чебуреки 60 самса 70 пирожки по 40. Картошка. Короче, как у нас цены абсолютно. Как у нас, все как у нас. Да, да? все как у нас. Наши любимые стол, как да. у нас. Цены так же, как и в Анапе. А, а это, сами кипарисы, это они? это они или нет? Мать, ну, что-то не похожи они на кипарисы. Ну. На котором кипарисы в озере есть? Да. Как бы там какие-то другие, другие... Болотный, да? Там болотный кипарис, да? Да. Ты правильно сказала? Когда девчонки видят такие штучки, они мимо пройти не могут. И у меня постоянно должны быть в кошельке десятки железные. Маш, покажи. Ротик открой. А, оранжевая. ну короче, покажи, сколько дали. Три конфетки. конфетки. за 10 рублей. А что Катя начали? Открывай, Ну-ка. Блять, что там у тебя? Кипарис идет в обнимку с Владом, они а не Влад с кипарисом. Ребят, ну я все не буду обнимать так вот один, обниму за все. А давай все обниму. Вся моя любовь ему достанется. Нет. Смотри, он аж позеленел. Покраснел? Нет, позеленел. А ты его всего взял. А гляньте, какие шишки умеют. какое-нибудь неудобное место. Теперь я обнимаю. В обнимку с кипарисом есть известью. Да. Кстати, оно все Здесь как у меня! А вот тут вот первый отель, рояль. Экскурсии посмотрим с вами. Что нам предлагают? Забарк, парк Львов, яута три дворца, Бахчик сарай, Крым за день, Кеш. Пещеры, водопады. Ну вот на водопадах мы просто не сможем. Откуда я знаю? Ничего не знаете, Ну как и так? Да, так как тебе дельфины, Знаешь, Ялта да, привыкли, дворца. Ну, примерно в таких годах посадили. Ну вот смотрите. Я думала... я когда я был маленький, для меня даже колесо легкового автомобиля казалось, казалось большим. Большие. Да, да. Ребята, вот здесь вот бесплатная стоянка. Бесплатно? Да. А чем мы сюда не заехали? Ну тут с местами проблемы. А. -а, -а. а мы на. Прям нашли... возле администрации нашли, бы встали. Мы нашли такое место, где. место. Ну, только мы не знаем, увезут машину нашу оттуда или не увезут. Там знак был. что. туда даже эвакуатор не заедет. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. на от 40 рублей, представляете? Вот это да. Очочки, распродажи. Магнитики. Мой, на нам магнитик надо будет купить. Блин, большой Путин, какой, да? Сразу все в кучу, хочешь? Слушай, это что такое? Крым, Рим. Крым, Рим. Нерым, все такое. Севастополь. Вот. Ой, поднимай. Что, полу -то, полу -то. Вот сюда, вот красивый, смотри. Все, смотри. Это, это все, все, все, все. Не будешь брать? Будем потом. В первый раз увидели, что продаются сим-карты. Мы столько смотрели, мы же хотели себе купить сим-карту. И вот здесь вот нашли. Но по поводу связи здесь у нас Мтс очень хорошо здесь стоит. Воду связи. И дело в том, что интернет от Мтс тоже хороший. Хороший, но сначала мне надо было подключить что-то там, чтобы мне было дешевле. Подключить, а то мы. Э, типа услугу, типа, да как в домашнем регионе, чтобы можно было пользоваться интернетом. А то мы заехали, Это... у меня сразу минус 600 рублей. Это стоит 15 рублей в день. За... А вчера мы не подключили, за день с нас сняли 600 рублей за интернет что наша гостиница сломался Там сказали скоро сделать. Ну в общем я в долгу у МТС. Возьмут меня отключат. Смотрите, а здесь продают мыло ручной работы, мандаринки, лимонки, ананасики, манго, э, персики, бананы, яблочки мандаринки, класс, Арбузики. Скажите, а почём мыло продают? Вот, Продавайте. А, смотрите, 150 рублей, Мама, это 130. это очень похоже на Да, я, я ребёнку купила, она просила бы. Мама, ты знаешь, а. что больше всех похож на настоящее? Яблочки. Да? Амикадцы, -то мандарины тоже? Нет. Фур Чхела, 60 рублей а, натурально. Вот. Ну-ка, пойдемте посмотрим а, цену. Здесь много-много приправ. 300 рублей. 450. Я люблю приправы очень. Да. Черешня 160, 180, абрикосы 150, черешня желтая есть. Наверное, вкусная очень. Мам, что еще ела? Черешня 180, виноград 200, кстати, у нас тоже 200. О, кишмиш, видишь, что уже. А у нас нет еще кишмиш. Мама, что еще ела? Да. Персики. Персики 180 у нас в Анапе. Ну, как у нас. Ты же сказал? Нет. А чё я ну я думаю ты приходила, как так это делать. Короче, у нас персики 90 рублей, тут 180. У нас черешня 110 рублей, 100, здесь 180. Дыня очень вкусно пахнет, но у нас дыни пока еще я не видела. Вот абрикосики 100 рублей, вот у нас тоже 100 рублей. Вот арбузы а есть. Арбузы. Да, дынки, мой, ты смотри, как пахнет. А почем арбузы? 80. Арбузы 80, нормально. 80. А дынки дорого? Ну, а учитывая, что это первые арбузы... тогда ну, и... будут пытаться подобрать. По пять. Будут, и мы возьмем. А Влас встретился со своим другом. Лев Петрович Царев. Но он сейчас маленько будет... Что-то он тебя не воспринимает, отвернулся такой. Болеет, комик. А, комик. А, самокат, Алисы лев съел. О, друг еще один. Да он самокат съел, видишь? Да, да, да. <сíc> <сíc> <сíc> Близнец. Это его брат-близнец. Пойдем, Алиса. Алиса, зачем ему самокат? Он не ест самокат. Комплексные обеды от 50 рублей. Мер, Посмотрите. Это, же, это, это Мам, ну что-то это... Смотри, блины с курицей 150 рублей. Это не дешево. Видишь комплексы? Чисто в обеденное время. Ну да. То, что вчера Шашлык и свинины 100 рублей 100, 100 грамм. Ванапи не тоже 100 рублей 100 грамм. Да, салаты юка моя родная юка тут девчонки наши ускакали. если прийти сюда после 10 вечера здесь жизнь кипит для молодежи здесь просто тьма тьмущает в общем дискотека здесь все такие вот такая говорят вот такие она я бы с удовольствием сходила но у меня няньки нет вот салат с сминогом и красной икрой 500 рублей блюдо от шефа вот мы сейчас поели хорошо так бы я бы уже там сидела вот хорошо кто как хорошо тот кто хочет из молодежи приехать отдохнуть сюда говорят что вы уедете довольны потому что здесь очень здорово ночь. вина солнечная долина а вот здесь находится зоопарк. Давайте посмотрим цены. Ой, что в глаз что-то попало. Так. А я сейчас посмотрю, что у вас тут. А кормление нотов 100 рублей, кормление в детском Это в виде, с а, а билеты вообще сколько стоят? А, вот, да? Взрослые. 40 копники. Питоны, игуаны, бородатые гамы, паблины. Даже поближе есть? Да, есть кролики, косточки большие, еноты там же есть. Э, вы питоны. О, Удовы, то есть питоны, много чего, да? Там. Так что, если захотите, можете сходить. вот Рассказали вам, что есть. Но я не пойду. Спасибо. Ну, не знаю. Я уже была. Наверное, когда была, была бы поменьше, а я бы сходила. Посмотрю, может быть, на обратном пути. Там Спасибо за информацию. Это хорошая если вы их головой, она то вам тоже покрывает. Гекторная игла. Его, кстати, можно достать, но приобраться, поговорить. Хаманда некоторые понимает. О, здорово. Видите как? Вот, парнишка взял все и рассказал а на камеру. Полечка. Французские пироженки. У меня это... Зрение плохое. Ну красивые, правда, такие. И вкусные. Еще и вкусные, да? Да. Очень. Моя любимое клеры, только с шоколадной. Да. Вот они. О, есть другие. Кофеины, карамелы. О, смотрите, малинка Красиво. Красивая. Есть очень много. Эклери. Вот лаванда. А, ламанда, точно. Алиса уже знает, что это такое с бабушкой, да, сидела. Ламанда, горная лаванда. Пойдем. А вот здесь для любителей суши. В общем, целое заведение суши. Так. И столовая за Сюда Мы пробовали, да, лепешки с сыром, с мясом. Это было обалденно вкусно. И здесь, наверное, тоже они вкусные. И тут они подешевле. Какие цены? Подешевле, да? Ну смотри, сыром тоже было 100 рублей. Ой, сыром, э, как тебе ли было 100 рублей, здесь 80. С мясом тоже 100 рублей. В общем, здесь выступления проходят, проезжают там всякие, наверное, известные люди, певцы. Имеются свободные номера прямо на Арбате, представляете? Семейная кафе. Вкусные, сытный обеды от 150 рублей. Бой, пошли болинг играть. наш в отеле, где мы живем. Они собираются сегодня в боль. А, Вау, крокодил, давай обниматься, скажи. Обниматься. Алис, Давай. Алиса с радостью. Ой, дракон, Крокодил, говорит, дракон. Опа, Оп. опа, дракоша. Подождите, стоять, стоять. Еще одному ребенку, а то сейчас плакать будет. Иди, Дима, а то уже смотрю слезы на глаза. Вау, здорово. Давай посмотрим. Так, Карибский карнавал. Рядом смотрела. с болем такая вот -бол, навороченная да. столовая по-домашнему. Ценники пойдем? Да, смотрите, она такая довольно такая приличная, как прям ресторанчик какой-то. Так, вот. Мы сейчас с вами посмотрим цены. Вообще, цены смешные, не знаю, как на вкус, конечно, но я думаю, что мы когда-нибудь... Может быть, на обратном пути, если мы проголодаемся, просто мы пока сыты. Только гляньте, как тут здорово, можно посидеть. Второй этаж есть. Да, можно подняться на второй, ай, на второй этаж. Смотрите, крымский дворик называется вот этот вот кафе. Популярное место тоже среди наших соседей. Только, Они там, всегда где, ходят, да? да? дело в том, что многие люди в нашем отеле живут здесь по, по 2-3 месяца. Да, да. И причем каждый год приезжают в это же самое место, вот этот же самый отель. Ну молодцы, я говорю, а вы не И... хотите поменять место? Он а зачем, если нам тут нравится? Буречки продаем. Вот Ой, не мог. <соспит> Слушай, ну, ну круто! Ой. А, Целуется! -а -а -а -а! <соспит> За зацеловал! А тебе, Папа... Не, ему папу не интересно. <соспит> Он посмотрел на меня, не стал меня есть. <соспит> У меня, меня Сильно, сильно сел. старое мясо. <соспит> Жестко будет, Жестко. да? Тоже, смотрите. Протяженно с Кипарисовой аллеи где-то метров восемьсот. Кто-то говорил, что два километра? Нет. Нет, то есть мне, это рядом. Даже кажется, что метров пятьсот. Даже кажется. Где-то так. А здесь у нас аттракционы. И что-то закрыто, что ли? Парк аттракционов. От другой стороны, наверное. Так. Да, здесь вот рыночек, одесса, но та, одесса, да, да, вещевой одесса. рыночек. А здесь уже заканчивается кипарисовая аллея, мы выходим на набережную, наверное, я еще не вижу, <laughs> я так думаю. Ну, море, море, море, Ой, хочу, давай. А, на море, да, мы видим море. Вот, кстати, столовая прям получается возле море, вот смотрите цены. Да. Суп 40 рублей. Афро-костийский Карта дром я... А, ну картинки. Ну? No. Которые низкие, машинки такие. Так, аквапарк, К Билеты. До скидкой 100 рублей. 1300. Не дешево. Ну да, не дешево. О, кому такая нужна информация, пожалуйста, проходит международный чемпионат, Ух ты. В этом кафе. Все, пойдем? Конечно. Все, идем. Мы же самое главное России. Да. <смех> Россия. Хорошо хоть только России. Плюс да. 21. Да? Да. Все, а до? Тебе-то 18 еще, а мне 20. То есть нам нельзя пока? Нельзя Ну ладно. Пришли мы на набережную. Смотри, кафе прямо в море выходит. Класс, да, смотри, там уже. Бригантина называли. Бригантина. Бригантина. Она голодная, же? Да, вот она крепость. Блин, рядышком совсем? Вы гляньте, сколько народу. Кошмар. Жесть. Это еще июнь. Ужас. Мой жесть народу, да? После пляжа можно полоснуть ножки, чтобы не было песка. Так, что у нас? Какой-то крупный песочек, видите? Ужас, ужас, ужас, ужас. Алис, приятно идти, да, по такому песочку? Или это мелкий камушек, или что, непонятно. <связывается> Маленькая штормик. <связывается> Давай вот сюда, Алиса, вот сюда. Они, да, закопали их ножки. Вау! Водичка идеально чистая, кристальная, классная. Она, конечно, она чуть-чуть мутная, потому что немножко штормит, видите. А так никаких водорослей, даже намеков на них нет. Классная прям. И очень-очень теплая водичка. Шикарная прям. Великолепная. Что такие Я меча. не видишь? Я тебя не вижу. Здрасте. Кстати, Аленка купальник свой намочила, в бассейне купалась и с собой не взяла. придется мне за нее отдуваться на видео. Ну представьте, что я Аленка и все хорошо будет. Давай. Давай, Алена, давай. Я тебе сколько раз говорю? Нет, вы не будете купаться. Я в море. Свободное плавание. Да, вода кайф вообще прям. Я нарадоваться не могу, насколько она чистая. Поделись бы с нами, чтобы у нас в Анапе такая же чистая вода была. Как она пенится, бурлит. О, прям не могу. Я сейчас разденусь и пойду в купаться. Ну, Спасибо. Глаз обратно. Вау, какой банан! И что такое? Огромно пошло. Вот это да. Ну как оно? Класс. Вода идеальная, чистая. да? Чистая. Чистая, да. Я бы поделились бы сонапой, Там, с босонапой водичкой это чистой. Там, где-то, вот здесь, уже на три минуты, таки песок поднимается и так мутновато. Ну, проходишь. А рыбок не видно? Рыбок мало, ему есть. Да? А то у нас есть Сонька. Ой. Так, вопрос. Ну, надо не здесь. Надо на меганоме, допустим, или в новом свете. Здесь все таки не самый чистый. Но все равно я порадовалась. Потому что, того, что много кафе и, ну... и людей много купается. Горят эта девушка, там на утра пьяная тут стоит. Буя не в том времени. Какие дела? Это у тебя прилично одетые. Вы заседали, видите, а не поддержали, да. не плохо слышу, а Неплохо да слышно, что -то что -то чей -то -то бывает здесь. Парень держится, не пускает ее из заведения. Держится стойки. Но в рамках Жалоба на то, что говорят. Смотрите, крымский сувенир по 100 рублей. На память о это... Крыма. Керамический покрашенный, ну, серебряный красный. Да, да, да, да. А, Ну, интересно. Мы сейчас с Владом идем и рассуждаем, что э, протяженность вот, Кипарисовой аллеи, Э, достаточно такая вот маленькая, сколько метров пятьсот, да, наверное, да. пройти. Вот если сравнивать Витязева э, паралию, да, там идти, идешь идешь, кажется все, ты уже передумал и ты хочешь идти обратно, а тут прошелся вообще идеально. Так же как в Анапе, от администрации до центрального э, пляжа. да центрального пляжа примерно одинаково. Может чуть-чуть вот больше, может быть совсем. за фонтан. Вот лично мне нравится такое расстояние, небольшое. И дети не устали, и мы довольны. Все посмотрели. Нет усталости.